Совсем особо он разложился на силу и на троне Вусы сата пирайды вс идут, идут, по плану и вся грязь превратился. Хотела на пол, я не разрабатывать. Этот проезд на канале, на моем. Им пролегутся союз как это долговечный. Им пролегутся союз и хоть вода ожидания Бой, все другие. Остальные, такое дерьмо А все другие. И такой полхоз над На тролле, да снова, ты снег шел. Я тут журнал на банков, там тоже хорошо Там когось Николай, там и то Он откроется, скоро надо только ждать, что все будет понятно, там все будет, а я стал, наверное, вообще за и будет хорошо. Я вас среди ночи и понял, что все идет по побольше.